Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. И сегодня опять вам расскажу про автоматизацию, роботизацию своего своей страницы ВКонтакте. То есть к ней подключен робот и страница выполняет простые действия по созданию трафика на вашу страницу. Видим 42 сообщения, уведомления. То есть вот лайкают. Стену, добавляются в друзья, посты лайкают другие люди, репосты делают и так далее Ну Вот опять я примерно 5 часов э, отлучился от своей страницы и все были сообщения друзья обработаны И вот опять у меня 12 сту человек стучатся в друзья и есть 6 сообщений ну вот нажимая добавить друзья, мне пишет, к сожалению, вы не можете добавлять больше 10 тысяч друзей, возможно вам стоит создать для них группу, в группе нет ограничений на количество участников. Так, давайте проверим, смотрим, у меня 6234 друга, то есть это не 10 тысяч, соответственно, почему вопрос встает, да? почему я не могу больше добавить друзей. А потому что... И также я вот этих людей не подтвержу, 12 человек. Переходим на кнопку ⁇ Друзья ⁇ Подписчики, друзья. Так, и... Давайте вот здесь мы выберем ⁇ Друзья ⁇ Видим, что у меня есть исходящие заявки в ⁇ Друзья ⁇ они тоже плюсуются. То есть тех, кому я стучался. Соответственно, нам нужно сюда зайти и отписаться. То есть нажать отписаться. Ну, потому что робот добавляет э, друзей на автомате каждый день. И, соответственно, кто-то не подтверждает заявку в друзья. И поэтому здесь нужно проводить чистку регулярно. То есть, э, ну вот когда вот такая ситуация настает, просто берете и нажимаете отменить заявку. Ну, она в принципе вам не нужна, потому ну, вернее вам эти люди в принципе не нужны, раз они вас не подтвердили в друзьях. Все просто, простые действия. Отменяете заявки. Ну, делайте это там сколько? 100 человек, 200 человек Не нужно там озадачиваться, сидеть сутками То есть как бы сложилась ситуация Не, может, не можете добавлять друзей Раз почистили исходящие заявки Отписались Отменить, отписаться Отписаться Отменить заявку. Отменить. Отменить. Так. Обновить. Видим, 3709 стало. Давайте еще 9 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Обновляем. 3700 Все, вот оно так и отнимается Следовательно, добавляем Егора Нажимаем на кнопку Друзья Нажимаю Добавить друзья Пишу сообщение человеку но Обжимаю его на, на его страницу Пишу сообщение Здравия следующего добавить друзья выбираем человека нажимаем вставляем уже сохраненную и меняем только имя отправляем нажимаем друзья добавить денис архипов написать сообщение Ctrl V вставляем. Двойным щелчком мыши щелкаем по имени. Выделяется и просто пишем Денис. Отправить. Ставим лайк. Добавляем друзья. Выбираем Юрия. Пишем сообщение. Вставляем заготовку. Выделяем имя другое имя здравия юрий отправить несколько лайков ставим опять нажимаем друзья добавить имя выбираем пишем сообщение артем друзья добавить виктор написать Давай, виктор отправить друзья добавить иван пишем сообщение и отправить Друзья, добавить. Пишем Александр. Отправить. Друзья, добавить друзья. Владимир. Владимир. Отправить. Друзья, добавить Николай Никола. Добавить Николай. Отправить. Друзья, добавить Алену. Сергей сообщение. Аллена. Видим, человек занимается таксфоном. Отлично. Друзья, добавить Юлия Юлия, отправить, все видим, все обработаны, давайте еще раз зайдем в друзья, Друзья онлайн, все друзья, заявки в друзья. Либо вот здесь, да, будут заявки в друзья. Исходящие. И давайте еще сделаем там маленечко Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать.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 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Вот 50. Заявок еще отменен, 3650. Соответственно, еще 50 человек могут добавиться ко мне в друзья. Потратили на это, вот на все то, что я сейчас записываю видео, 10 минут. И давайте теперь ответим на сообщение. Видим, что 2000 просмотров на странице. Люди начали уже отвечать на сообщения. Так, и были сообщения уже людям. Так. Привет, спасибо за добавление в друзья. Делаю эффективную рекламу, веду целевой трафик на лендинг. Интересная тема. Лады. И копирую про призм. Вставляю. Так, но ну теперь я попробую другое сообщение. Сообщение у меня вот такого характера. и отправляю в WhatsApp, в телеграме Telegram. Тоже уже все на компьютер ставится. То есть можно поставить Telegram, WhatsApp на компьютер и отправлять людям. Прямо с компьютера, то есть не мучиться на телефоне, все удобно копируется, вставляется. То есть отправляю вот такое сообщение. Здравия, что такое криптовалюта призм? Это криптовалюта третьего поколения. Призм платит 67 653 рубля за три недели. Напиши мне ВКонтакте, я подарю тебе первую криптомонету. То есть, вот, ну, вот лучше работают ваши видеоролики с реальным результатом. То есть, когда вы показываете в видеоролике, как действительно вы получили э, результат. Давайте перейдем на видеоролик. Э, и посмотрим. 324 просмотра за 6 дней с 10 января. Ну, достаточно хорошо, потому что идет трафик людей. Вы сами видите. 4000 подписчиков у меня уже на канале за пару лет. Но я его никак не раскручиваю там какими-то за деньги. Не пользуюсь никакой рекламой, делаю все сам, как бы вот как вы видите все видеоинструкции. И поэтому, то есть просто тут э, подписчиков немного, но это очень качественные, э, качественные подписчики. То есть они все на связи, э, все в команде. Ну и соответственно я это же сообщение рассылаю вот, людям, чтобы они знакомились с моим видеороликом, подписывались на мой канал. Это новые подписчики. И те, кто хотят э, монетку, они будут писать на мою страницу в личку. Открываю опять сообщение. Видим в какой-то чат меня добавили Я в, во все чаты скидываю Сразу инфу свою чтоб Либо выгнали меня Либо информацию изучили Так видим Ася ответил Добрый день будем знакомы Лады Отправляем ей информацию Нажимаем по ссылке Чтобы проверить Да она читается Все вот он документ Первоначальная концепция призма. Сообщение Владимир, добрый день, простите за вопрос. Вы компания Таксфон уже не занимаетесь? Я ваш коллега в Стало интересно, что это такое призма, чем вы еще занимаетесь? Таксфоном тоже занимаюсь. Так, нажимаем не прочитанные, чтобы все не листать. И переходим к следующему. Здравия, доброго, хорошо, благодарю. Сейчас займусь. Видите, то есть человеку скинул информацию про призм, и он пишет, что сейчас займусь. А, так, рай советы. Просвещаем друг друга. Так, человеком только становится вырезка из лекции. Давайте сюда тоже отправим информацию. Пусть читают, знакомятся. Так, видим, что человек пишет. Спасибо, дня меня подключили вчера. Отлично. Так, э, кедры 2018. Тоже неизвестно, кто что тут оставим. Пусть меня удалят, если что. Я подумаю, что можете предложить. Вот человек ответил нас. Чем могу быть полезен? Вот 11 января я написал, человек только вчера ответил. То есть, ну, все по-разному бывают в сети. И вот в течение 5 дней человек ну, отвечал. Поэтому не надо ничего ждать, просто каждый. Ну, то есть не надо ждать, что вам кто-то будет отвечать, у вас что будет много там каких-то продаж. Просто ничего не ждите, каждый день создавайте трафик из новых, новых, новых людей. И проходит время, и те люди, которым вы сегодня писали, они через месяц, через два, через три, через неделю, через день созревают, обращаются к вам, и, ну, то есть и происходит движение. Владимир, что касается моего вопроса, я не являюсь преемником двойных стандартов, поэтому смотрю на вещи по существу. Косс, принципы справедливости, честности, порядочности, давайте на частоту. Если правительство действительно работает в формате доверия и то могу ли я, видя работу по своему вопросу, в дальнейшем при необходимости обратиться к вам по вопросам поддержки, предоставления второго пакета документов, судебного, по страховке? В случае положительного решения вопроса я с огромной радостью и чувством благодарности не только незамедлительно произведу необходимую оплату, но и выражу вам свою признательность всеми возможными способами со своей стороны в решении данного вопроса, готов сделать все необходимое, гарантируя стопоцентную порядочность. Ну, то есть человек берет пакеты по страховке, ну, то есть диалог такой, что... Сегодня у нее нет возможности оплатить, но двигаться хочет. Ну, проблем нет. Как бы. Работаем на доверии. В индивидуальных, опять же, случаях, когда уже знаешь человека, человек уже много лет участвует в твоей команде. Открываем страховой пакет и отправляем человеку возврат страховки через суд. Просто копируем заготовку и отправляем человеку все следующее непрочитанное сообщение так прессу владимир я оплатил э, пакет по так Если не спрятать заявление до семнадцатого, можно будет доплатить, доплатить сразу до пакет документов по Здравия, Альберт. В течение пяти рабочих плюс два выходных дня можно подать страховку нужно дать заявление на возврат страховки оно уже у вас на почте заполнить займет один час и информация про призом дальше про призм я уже, видимо, отправлял человеку. Владимир, привет! Очень нужен твой совет как гуру по запуску новых проектов. Я сейчас запускаю онлайн школу актерского мастерства. А суть в следующем. Все занятия проходят в онлайн-платформе. Онлайн ученик получает запись урока. Актерское мастерство. Циническая речь. И движение никакой воды. Только конкретные техники. После занятий домашнее задание, которое ученик записывает. Что скажешь по поводу идеи, посмотри, пожалуйста, это, это тестовый вариант, который я хочу довести до совершенства, сделать уже профессиональному персональному уровню, если бы хотел пройти курс актерского мастерства, то для тебя было бы важно какие-то сомнения. Здравия Виталий, актерское мастерство не мой конек. Ну, то есть, чтобы человек лишний раз не писал с этим вопросом. Так. С днем рождения тебя, Володя. Благодарю. Оно через неделю. 21 января. И отправляем заготовочку. Добрый день, много общих друзей, поэтому добавляюсь. Лады. Заготовочку. То есть всегда не надо использовать какой-то один метод. Да? Чередуйте. То есть пишите сегодня там одну заготовку сделали, завтра другую, послезавтра третью. То есть, чтобы в каждой заготовке был новый материал, всегда новая информация, новые видео уроки чтобы эти видеоуроки разлетались по интернету, чтобы люди их лайкали, смотрели, репостили, перезаливали на свой канал. Тогда у вас будет со всех сторон идти поток людей на вашу страницу. Креативьте, как бы, не нужно шаблоны. Включайте рациональное мышление, двигайтесь, то есть придумывайте идеи, реализовывайте доброго времени суток Владимир заинтересовала криптовалюта призм зашла на вашу страничку пока знакомлюсь с информацией будут вопросы можно обратиться да не прочитано здравствуйте много узнала от вас полезной и важной информации на канал на ваш youtube подписаны подписано вот и вконтакте перезарегистрировалась воды и информацию. Ой, сложно все это не для меня. Так как инет осваивала методом тыка, но попытка не пытка. Будем учиться, спасибо. И еще раз человек информацию. Все сообщения обработали. Там остались чаты. Их надо смотреть. То есть, вот потратили 20 минут на обработку сообщений. 12 друзей добавили и там сколько. 20 сообщений ответили. Ну, 20 минут. По минуте на одного человека получается. Видим, просмотры набирают страницы. Вот буквально что тут в 2023, а сейчас 0056. 4 часа назад размещена инструкция возврат страховки, Банк вернул 90 тысяч рублей. 260 просмотров видео. 255 просмотров, но ну, это отличные просмотры вашей страницы, когда вы ее постоянно наполняете контентом и люди постоянно к вам обращаются. Вот твой человек принял заявку, друзья, все отлично. Благодарю э, вас за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, перезаливайте ролики на свой канал, делитесь ими в социальных сетях для того, чтобы люди знали и учились и применяли те, те методы которые я рассказывал. всего доброго до скорых встреч